Так, едем покупать мы газ, да? Да. Ну, а ты понял уже, правда? Там газ продают. А у тебя баллон есть? Меняют баллон, ну. А, просто меняют баллон. Да, это выгоднее. По 15 метров. Вот это 1190? Ну. Ага. ХПП. Нам надо 60 квадратов. Четыре таких. 15 метров, 60 квадратов, 4 рулона, Да. Ага. Да, стой давай, стою. Так, короче берем одну эту мастику одну мастику берем так сейчас он найдет кисть чтобы ее размазывать магазин шикарный мне он очень понравился все что хочешь есть А, ну давай, а дешевле который? Получается, что дешевле? Что, пятнадцать который? Так, четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь. Карточку дадите? Меня. Давайте карточку. Сколько? Четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь. Хорошо. это мой аквитантю на вклад. Да? Так, чек. Ты посмотри, чтоб 10 не загрузили. И вот это вот экодер для утепления. Вот этот вот. Смотри, они и толстые бывают. он какие, и тонкие. Вот такая упаковка где-то в районе 400 рублей стоит. В общем, мы начали, начали с третьей-четвертой вытяжки делать. Но оказалось, мастика очень густая, надо сходить за растворителем. Так, кирпич обмазали мастикой. А вот тут вот смотри еще, смотри, какие вот эти трещинки. По ним ведь тоже туда стекает. Вот тут-то. Да, конечно. Вот, я, тут, короче, да, надо вот да, Вот да, тут вот полосу сделайте. Но здесь-то над коридором, наверное. А так вот у нас ремонтировал строй заказчик. Вот так вот, когда теленковые обращались, у них этим же самым бекрос там приклеено. Вот, не знаю, как они клеили. Может быть, в то время было и хорошо. Вот, видите, но господа, живущие в 73-й квартире, не жалуются. Вот такая щель. А вот над квартирой 72-й тоже приклеен. Но это толь приклеена. Вот тут будем обклеивать, наверное, еще. Вот так вот отошедшее все тут только краешки промазаны, не знаю. А здесь надо будет вскрывать и утеплять. Вот это бикрост приклеен, вроде бы неплохо приклеено. Угол вот это не сделан как следует. Если сравнить с тем углом, ну-ка я сравню. И здесь также, а -а -а. здесь вот тоже приклеен бекрос, даже два слоя. И вот так стоит, получается. Почему здесь у них кирпичи что ли выпали? Здесь-то почему? Так же ведь... Не знаю почему. И она вот так. Сюда, если вода стекает, она должна вытекать туда. Ну-ка, что там? А вот я нахожусь в самой будке. Такой тут потолок. То есть он протекает по стене. Сюда затекает, я не знаю, по стене или как, но внутри сыра затекает, скорее всего, вот сюда и вот сюда. Здесь вот они будут делать в последнюю очередь, потому что, говорит, стоп, стопчем все, пока будем туда-сюда ходить. Сначала сделают везде там, а потом сюда. И такая будка здесь. Прогода висят. И вот здесь вот протекает, видимо. Но тут-то сухо все. На самой-то будке здесь только сыры. Когда дожди шли, они вот эту стенку всю обмочили. Вот где сыры. Тут сырость. О, эта вытяжка будет у нас квартира это квартира 69 а там они промазали только мастикой Ну проклеили хорошо хорошо прилипла со всех сторон прилипло хорошо так нормально приклеилось